Представляем вашему вниманию подвеску на цельнорезиновых колесах не подпружиненная. Подвеска может устанавливаться на буксировщике шириной гусеницы 380, 500 и 600 мм. Подвеска не подпружиненная, подвеска жесткая предназначена для эксплуатации непосредственно по болотистой местности, по твердой поверхности или грунтовым дорогам, на ней будет передвигаться жестко. Подвеска ничем не подпружинена. Также большой плюс этой подвески в том, что между колесами остается пустое пространство. Мусор в виде травы или мха очень легко будет выходить из гусеницы. Тем самым не будет задерживаться или наматываться на оси телег. Колеса установлены цельно-резиновые что очень хорошо не проткнутся не сдуются, не лопнут, не треснут. В каждом колесе установлено по два 203 третьих подшипника. Подшипник идет закрытого типа. Подвеска поставляется в разобранном виде. Каждая подвеска имеет болт, гравер, шайбу и втулку, непосредственно, чтобы само Цельно-резиновое колесо бегало по окнам гусеницы. Кого заинтересовала данная подвеска, можно обращаться в клуб любителей и владельцев мотобуксировщиков. Отправку производим транспортными компаниями. Всем спасибо за внимание!